У Нас запущены и Cold Cuts против Real Gangsters открывают сегодняшний турнирный день последний день группового этапа. А для, Real... Real... <свистит> для Real Gangsters этот матч, по сути, определяющий. Э так как если они его проигрывают, они вылетают э из турнира, дамы и господа. Но ножи, во всяком случае, они проигрывают. Coldcuts выбирают сторону. И я так понимаю, естественно, это стей. Интересно будет на Миско посмотреть. И на Лалилайков разве что. Ну, да, Лилилайк это будет... Ну, там будет просто жесткое, как говорится, разносилово. То есть, если мы будем с с говорить с вами про какой-то прям вот киберспортивный момент, то там его, скорее всего, не будет. Будет просто избиение. А здесь, не знаю, вот здесь все-таки интересно. Команды между собой до этого еще не встречались. Real Gangsters обновили немножко состав и даже начинают сентрифраг, дорогие мои друзья. Кстати, по составам пробежимся после уже пистолетки, так как она уже у нас в самом разгаре. Два минуса от игроков атаки. воу вау, вау, какой не... Жданчик-то, слушай. The Best помогает своему тиммейту не погибнуть. Правда, все-таки тиммейт погибает. Надо двигаться немножко, помочь. А, вернее, не помочь, отдать а другому тиммейту тоже открыться из желтого. Ну что ж так неудачно-то действует, Рил Гейстас. Если бы не горячий, который взобрался на девятку, ну тут просто было бы, пиши, пропало. Потому что, ну так медленно и так кучно выходить из желтого. Это был просто подарок для ребят, которые находились на девяти. Но, черт возьми, как они так плохо этим воспользовались. Я имею в виду игроки обороны. Это странно. Пистолет Зарил Гэнгстас. Ну и с них давайте тогда начнем знакомство с составами. Горячий К1, Чингисхан, Масленок и Санек э, играют за эту команду. Голд Кац, это The Best, Изи Роллер, Доширак, Майор Деди и Бот. Просто Бот. Ну, насчет финала, я не думаю, честно сказать, при всем уважении к коллективу Cold Cuts, что, допустим, Cold Cuts, например, дойдут до финала. Опять же, надо смотреть, кто какое место в сетке займет. Оу! Оу! Какая ошибочка! Не... Куда с ножом ты побежал? Оголтелый! Куда ж ты с ножом ты бежишь? Убьют же ж ведь! Но в результате убили, дорогие друзья. Зря, конечно, горячий сейчас бросился на амбразуру, вот так вытащив... Пику свою и а, пытаться резать Ну, это немножко, мне кажется, наглость Бот это сумасшедший, ты так его вчера назвал Блин, ну я же его это как, ну, назвал Но он реально как бот сделал Я ж не виноват Но спасибо большое, буду знать Добрый вечер, удачи гангстеры, пишет Альнур а Альнур у нас, если вдруг кто не знает, это Санта Который тоже выступает в этом турнире ну что, просто на морозе вот так можно зайти и поставить бомбу, оказывается, да? Интересная оборона, конечно, у Cold Cuts. Дырявая, черт возьми, как швейцарский сыр. Am I your daddy? Ну тут как-то надо уже просто... Ну, либо так. Я просто хотел сказать, что надо просто а, пойти и немножко подпушить. Да и все, как бы, чтобы не было соперника, который может периодически вылезать и не давать дефать бомбу. Ну и так, в принципе, сойдет. Если сам соперник решил открыться, то почему, в общем-то, и нет. Аман, добрейший вам вечерочек, приятного вам просмотра. Ну а Cold Cats пока вырываются вперед. Конечно, расстояние в один матчпоинт на старте матча это абсолютно ни о чем не говорящая ситуация, но... Тем не менее, Real Gangsters находится, получается, позади. И им сначала надо сравнять счет, а уже потом врываться вперед. Чингис Хан, минус бот, а Майор Деди Минус. Ну, я просто буду называть Дэдди, да, как бы опустим все остальные слова. Дэдди минус K1. горячий. Как вчера мы выяснили, еще и немножко подостывший. Но 3-1 все-таки. Димас, приветствую. Ну, пока не самое удачное, если можно, конечно, так сказать, начало для а, реальных гангстеров. Помощь им нужна, иначе вырастут пацаны гангстерами. А, при любых раскладах вещей, повторюсь, матч для них важен. Но только в том случае, если они выиграют у команды Cold Cuts через овертаймы. То есть я так приблизительно посмотрел, как у нас ситуация в группе происходит. И для победы команде Real Gangsters, ну, для выхода дальше, для выхода... А, в смысле, в, в сетку плей-офф. Им нужно выигрывать э, 19 раундов. 19 раундов им нужно взять за этот матч. То есть им еще и овертаймы надо сделать. А при этом... Ну, вы понимаете, да, что это будет очень сложно сделать. Самая сложная карта это нюк. Э, я бы сказал все-таки, что самая сложная карта это train, Но тут, конечно, дело вкуса. Игра на фасткапе? Нет, эта игра проходит на с... КВ-сервере э, проекта Новый Патриот. Ссылочка в описании. Обязательно вступайте, подписывайтесь. Бот и изи -роллер. Два минуса на улице. Нашли Чингисхана и, по-моему, Санька или Горячего. В общем, не успел увидеть кого. Кого-то нашли и отпинали. Вероломно, жестко, э, в нечищенных сапогах. Масленок погибает от рук Доширака. К-1 минус бот, который, как оказалось, сумасшедший. Визуальный контакт из-под девятки. И это Дэдди, который не промахивается. Минус К1 и 4-1 как результат. Ку зашел чисто накинуть лайк. Всем удачного стрима, еврей. Благодарочка огромнейшая. Тебе удачно позаниматься твоими делами. Ну и в общем-то что? Экономика у атаки по-прежнему присутствует. Такая или не такая. Ну, я имею в виду хорошая или не очень, да. Это мы... Будем разбираться уже, наверное, в следующем раунде. Но сейчас-то, я думаю, ребята, на что-то там-то уж поскребут, да. И это, кстати говоря, быстрый выход под «Б», насколько мне вот так видится... А, нет. да, То, то есть нет. Толь, только два человека пошли выходить по точку Б. Это Чингисхан и Масленок. При этом Чингисхан, сделав минус, погиб. Масленку пока фраг сделать не удается. Его забирает Изи-Роллер. Изи горячий. Отправляется на размены. Тут же погибает. Все, Санек последний. Вот и повоевали называется. Но ведь хорошая была идея. Почему бы, собственно говоря, и нет? Почему не ворваться просто массой на рампы, продавить, попробовать поставить бомбу на точке Б? Хорошая была задумка А реализовать ее почему-то отказались Сами по себе Ну что поделать, 5-1 значит 5-1 Кстати, что по опросу Он и должен сейчас работать Я думал ты его на начало матча выключишь Нет, в смысле, так это опрос Касаемо матча, он всегда до конца матча Висит Всем привет, комментатору респект Красиво и даже, по-моему, немножечко в рифму прозвучало Мистер Салиф. приветствую вас, спасибо большое Приятного просмотра Сколько будет матчей сегодня? Сегодня 4 матча, дорогие друзья Доширак забрал К1 Ну и опять же там последовал размен Еще и при этом Чинкисхана тоже уже похоронили Очень интересная открывашка на девятку С дымовой шашкой в руках от бота Ну, от сумасшедшего, ладно, да? Это было просто максимально, короче, странно. Типа, ты выпрыгиваешь на девятку не с оружием, с которого ты будешь стрелять, а с гранатой, которую надо выкинуть, потом достать пушку. Ну, потом, как правило, уже не случается. Потерялся горячий, не знал вообще, куда ему смотреть. Его сбривает Дэдди, и счет, э, я бы даже не сказал, что медленно, но достаточно неумолимо движется в сторону команды Cold Cuts, а точнее, в сторону их победы. Но хочу напомнить, что пока что Cold Cuts играют PсихоStation. Спасибо вам большое за подписку. А второе уведомление, что? Вот второе. Богдан, Богдан, вам тоже спасибо. Ребята, вам спасибо за подписки на YouTube. В общем-то, да, сильная сторона сейчас у команды Cold Cuts, безусловно. И реализация этой сильной стороны это вопрос техники. Вот вопрос, насколько технично сыграют вторую половину Real Gangsters. Как успешно они смогут обороняться, потому что в камбэк во второй половине я вполне себе охотно верю. Но пока вы сами видите, как проходит атака, да? То есть ребята делают 2D на радио, приходит Доширак, видит торчащий локоть и просто спокойно забривает сразу двоих. Вот на этом раунд заканчивается молниеносно. Такие дела. Мотя, приветствуем. От рил, гангстеров нечего ожидать, какой там камбэк. Ну что вы, ну давайте хоть чуть-чуть поверим в ребят. Может быть, им и не хватает как раз-таки для победы того, чтобы мы в них все дружно взяли и поверили. Я, конечно, уже понимаю, что уровень, просто у ребят уровень послабее, чем у э, тех, кто играет в командах. И это нормально, в этом нет ничего страшного. Но все-таки нужна какая-то поддержка, понимаете? Санёк, вот видите, Санек. Санек забирает изи-роллера. Энтри-фраг сделан. Уже хорошо. Главное зацепиться еще за какие-то моментики. Но здесь не самый удачный э, выход от Доширака. Ой, простите, от Чингисхана. Следом еще и горячий тоже, видимо, никуда -то не очень... Ой, Дэдди, папочка. Папочка разносит просто двух соперников на улице. Доширак еще одного. И The Best забирает кей который вообще непонятно что делал в скрипе. Детройт, спасибо вам за подписочку на Твиче. Ну а у нас первая половина продолжается, однако она уже закончится с железным счетом в пользу колдкадст, которые уже на данном этапе взяли восьмой раунд и теперь по-любому будут находиться э, впереди своих соперников на начало второй половины. Это как бы момент неизбежен, и надо с ним свыкнуться. Поэтому рил-гангстерам... Желательно как бы отдать не такое большое количество раундов Как они вот пока По крайней мере на данный момент отдают То есть, ну надо что-то забирать Ну желательно хотя бы выйти на какие-нибудь 10-5 Хотя бы Хотя бы Потому что там даже уже 11-4 Повлекут за собой огромные экономические потери И... Короче, 10-5 надо Надо просто 10-5 Изи роллер! Буквально за 2 секунды угомонил Санька. Следом еще и Доширак убил Кейвана. Горячий понимает, что его и со спины могут убить. И с рампов могут убить. И куда в итоге идти, непонятно. Плюс лежит бомба еще, да. Он решает присесть и пострелять в визави. Ловит флешку. Его отгораживают дымом. Вот, кстати, я не совсем понял, зачем сюда было бросать дым. И Доширак просто из-за угла с ножом вылетает. И пыряет, так сказать, горячего. На шампур. На шампурили горячего. 9-1. А как тут донатить? Нажимаю на баксы, там пишут, что в нашем регионе недоступно. Ой. А вы попробуйте через Donation Alerts, который... Ссылочка есть в описании. Зайдите туда, это система для донатов. А... Может быть, там получится. Как ты относишься к каракал кастану? Да как, хорошо. Ну, есть и есть. Есть и есть республика, входящая в состав Узбекистана Я там не был, поэтому не знаю, как там все устроено Ну, ребята оттуда вроде бы, с которыми я общался, хорошие Я, конечно же, не совсем Каракалпакастаном разговаривал Поэтому не могу сказать за всех, но лично с теми, с кем я общался, парни хорошие и адекватные вот зачем дым? Да, дым только если для этого используется. Только исключительно, если для того, чтобы накуканить э, горячего. Изироллер, минус Чингисхан, разменный минус за погибшего Дошка оформлен, минус у сумасшедшего по масленку. Ой, а он хочу и останавливаться не хочет, слушай. Вот это удачная аркада на ноль, дамы и господа. Именно так она и должна выглядеть, когда два трупа и игрок обороны убегает просто с этой позиции, будучи живым. Ну, конечно, позиции, которые сейчас занимают гангстеры, они, наверное, даже в какой-то степени странные, наверное. Чингисхан из команды Нукуса? Нет, нет, это другой Чингисхан. Так вот, да, позиции странные. 20 секунд до конца раунда ребята решили посидеть и... Подождать, просто подождать, да, черт возьми. Ну, у Санька сердце не выдерживает, он решает, что лучше погибнуть э, в бою, чем просто отсиживаться где-то там на крыше. И более того, еще и таранит точку, успевает поставить бомбу и почти убивает Зебеста. Ну, немножко повезло, я бы так сказал, да. На Дефьюз у нас прыгает из Роллер, Зебест. Легкий минус, хотя... Кстати, не безукоризненный на самом-то деле минус. Вот. Если бы чуть-чуть более расторопно и метко стрелял горячий, то The Best погибал бы, и там вполне возможно еще и изи роллеру бы по лицу прилетело. Но повезло. Повезло, что еще сказать. Откуда ты? Российская Федерация. Откуда уж, конечно, еще оттуда. Машушка Россия. 10-1. Разница уже теперь в 9 матч-поинтов, и это не совсем то, о чем я говорил, когда... Э, говорил... Опять же, да, это Короче, вы поняли. Вы поняли, ребята. Э, это не то, о чем я говорил, когда предполагал, что будут забираться раунды, да? Но они должны забираться реальными гангстерами, а не э, коллективом Cold кадс да? Ну, просто как бы нет. Конечно, Cold смогут могут забирать раунды, я ни разу не против. Но это же отменяет возможный камбэк. Который, в общем-то, во второй половине должен быть как бы изрил. Пока Киван, Минус изи роллер. Открывается на рамбы. Господи боже мой, все-таки забирает сумасшедшего. Ну, кстати, даже с не такой уж и большой потерей лайфбара. 72 хп, 1 в 2. Это очень и очень неплохая возможность э -э ворваться в камбэк. Уже прямо сейчас ворваться в камбэк. Ну, у Доширака Скар, у Зебеста Калаш, но куда отправляется к 1 Ну, понятное дело, что чекнуть девятку. Но вероятность, конечно, что он там кого-то найдет крайне мала. Это не потому, что там просто никого нету, а просто потому, что а зачем там кому-то находиться. Ну, уж под девяткой я еще поверю. Хоть как-то, но поверю. Ну, вот, кстати, сейчас Доширак, не успел я даже сказать, рискует. Рискует, что его убьют. И 10 секунд до конца раунда бомба лежит под скрипом. И за бесту просто максимально нужно вообще ничего не делать. К1 А почему не стреляет-то? О, да. Хорошая флешка. Кого она должна была ослепить? Ну... Я не скажу, что здесь бесподобно сыграл к 1 я скажу, что здесь просто, простите меня, товарищ The Best, ну как Валенок сыграл, вот, ну правда? Флешка куда-то в угол, кого она должна слепить-то? Три секунды до конца раунда, вы слышите, ваш соперник бежит в сайт, по какой причине вы не бежите стреляться с ним? Ну он же успеет, на постановку бомбы нужно-то всего две секунды-то, Какая боль. Ладно, сыграно, конечно, абсолютно тактически неверно, неграмотно, грязно. Фу. Но респект К1, который очень ловко воспользовался ошибкой своего визави. Когда эту карьеру начал? Э -э -э, в 2014 году. Если вы про то, что я комментирую матч. Топ-7 команд, которые вам нравятся? Топ-7 команд из какой дисциплины? The Best взрывается на вражеской хаешке. Это, по-моему, уже называется Тильтанул. После того, как вот в предыдущем раунде сыграл абсолютно безобразно. А теперь решил, видимо, и матч до конца играть безобразно. Но, камбэк же ж. Камбэк же ж. Я же про это вам и говорил. Санек, минус Доширак. Хорош, хорош. Из всех. Ну, в смысле из всех. Ну, давайте я вам буду тогда футбольные команды тоже перечислять. Вам же, наверное, должно быть интересно конкретно какое то направление, правда? Я у вас поэтому интересуюсь. Про какую игру мы говорим. И еще раз повторюсь, ваш никнейм осуждаю. А, Am I your daddy? Минус горячий, и папочка остается один в три. Бомба установлена. Ну, такое. Ладно, я, в общем-то, не буду говорить, что здесь какая-то была, конечно, проблема. И... Но вот это уже проблема большая. Да, вот АВП на этом этапе надо выкидывать. Надо выкидывать на этом этапе АВП, папуля! Вы что делаете-то, господин? Вот, хорошо. Диффузов нет. Еще одна проблема. Ну, ситуация с разменом. Странно, что не услышал Санька. Мне показалось, что я его услышал. Но 10-3 все-таки. А, вот, СКС 1,6. Вот видите, а говорите из всех. То есть, значит, все-таки не из всех. А, так. Из... Тогда вопрос. Эти команды на данный момент должны существовать? Или когда-то, допустим, существовали? 10-3. Ну, как я говорил, на 10-5 надо выходить, а там уже и вторую половину можно заканчивать абсолютнейшей победой, потому что, ну, не все тащат, кое-кто у команды Cold Cut играет на расслабоне, я не буду говорить, кто, чтобы его потом не травили, а, вот, а, но есть, есть определенные люди, которые прям болта, которых вы комментировали даже вот так, то есть даже вот настолько узкий а, спектр, да, ну давайте хорошо в перерыве, когда ребята поменяются местами, поменяются странами, я озвучу а, свои мысли на этот счет. А, масленок минус Доширак. Звания в CSGO никакого, я с 2018 года в нее уже не играю. Но последний раз, когда играл, именно когда играл, было Global Elite. Дабл килл от бота минус от The Best а, Масленок и Чингисхан 2 в 4. Меньшинство на стороне Real Gangsters. И это, конечно, для них очень плохо. Но если они будут стрелять, в общем-то, получше, чем сейчас отстрелялся масленок, то будет все нормально. Нет! Вы. Вы хуже, так сказать. Так, ну, во-первых, это Time Factor, это Хайрат Killer, это Unstoppable, это Revenge, это One Hole, это Ripe Wizards, и даже, честно сказать, вот затрудняюсь седьмую команду назвать. Затрудняюсь. Подумаю, седьмую назову чуть-чуть позже. Забест, Ну, вы видите, да, что с ЗБС сегодня происходит. Он точно тильтанул. Точно на 100% затильтовал, потому что, ну, с мы калаша не убить соперников упор. И убежать вообще, вы смотрите, куда он просто унесся. Как ошпаренный. Просто как ошпаренный <смех> Улетел куда-то аж на улицу Отдал все возможные и невозможные позиции И просто свалил По-быстренькому uh, The best минус горячий И бот минус Чингисхан Неплохо Неплохо. Перестрелочка на нуле. Убивают сумасшедшего. Фраг за Кей-1. И ситуация 4 в 3 с перевесом для игроков обороны. По-прежнему атака трется где-то на нуле. И если здесь куда-то и выходить, то это, мне кажется, уже точно точка А. Ну здесь the best. Вот. Все. Тильт закончился. Да? Начал убивать. Ну, респектую. Респектую. Молодец. Тильтовать нельзя. Ну и... Ну и... Ой, сейчас на нож посадят. Сейчас на нож... Не дает Дэдди посадить на нож. Хотя 100% могли бы закидать флешками и порезать на самом деле. Но просто вопрос тогда типа, а зачем, да, этим делать? Так. Седьмая команда, господи. Кого же можно было бы сделать с седьмой командой? Так вот, кого бы повспоминать. Вот это и есть бот, а не сумасшедший. А мне сказали, что это бот. О, в смысле, что это сумасшедший. Обман. Обман, черт возьми. Кругом обман. Такс. Дамы и господа. Не верим. Ну тогда логично же я по идее должен не верить так не верить всем. А, горячий дабл -кил один минус от the best а, ну давай the best, ключись, ключись. Девятку забревают вместе с батом на пополам и Санек остается последним на девяти. Ну камбэк по ходу дела не будет, дорогие друзья. 13-3 Античитер с норм же команда. Во, Марго, Марго точно, Марго. Хорошо напомнил, но Марго Не античитерс, а норм э -э, Вернее, как Команда античитерс норм, но Марго, причем Марго это, наверное, надо В первый список, потому что, ну, это ТОП-1 команда, по сути Из существующих на данный момент То, что сумасшедший бот в игре Это факт А <с vanilla> это никбот, все, понял, принял Понял, принял Доширак! Минус с Галилом, Масленок взрывает э, изи роллера. И при этом атака завладела точкой А. Там, по-моему, в мейни тут стелли. Показалось, наверное. Кейван попадает под размен The Беста. Санек. Ну, хорошо, кстати, что не упал, потому что если бы упал, то упал бы насмерть. Горячий. О, горячий заход в спину. Ну. Ну, как-то надо было лучше в спину заходить, честно говоря. Санёк, кстати, ну, видимо, будет ждать, что к нему сейчас придут на девятку, да? Это, кстати, так и есть, к нему придут. Только легче-то ему от этого почему должно стать. Скорее, только хуже. 14-3. А, есть ли у меня домашнее животное? Да, есть, есть собака. А, вот, породы шпиц, зовут его Топка. Ну, просто Топа. Вот. Назвали его так, потому что он забавно топал лавками когда был совсем маленьким щеночком. А вот. А касаемо какие игры люблю, в основном люблю РПГ и хорроры. Это если так, по жанрам. Горячий, минус изи роллер, попадает под размен сам горячий. Да и Кей к сожалению, тоже точку Б сдержать не осиливает. И в перевесе атака уходит на спот Б. Устанавливать бомбу. Масленок забирает бота еще и папочку забирает. Вот этот поворот, дамы и господа. Это неприятно. Это неприятно. Кто лучше играет, Узбекистан Самарканд или Real Gangsters? Real э, Самарканд Однозначно. По-моему, вы не сказали седьмую команду, как сказал Марго. Так эта команда называется, Марго. Топ-1 фасткапа. <клёх> Если знаете такое. 2 а, в 2, но нет времени, потому что нет дефьюз-китов. Как бы, может быть, перестрелку-то и удастся выиграть, только не удастся успеть э, снять бомбу. Это самое важное. Санек очень долго вылезал из каналки. Ну, просто 500 лет прошло. А, динозавры успели появиться по-новой и снова вымерли, пока Санек вылез из каналки. Ну, а у нас матч 15-3. Кто лучше играет, Нукус или Самарканд? Не знаю, но думаю, наверное, Нукус. Но если мы не будем брать в расчет всего-навсего один раунд, да, одну, одну, одну игру, простите, между командами, да, а, допустим, если Нукус сыграет с Амаркандом Best of 3, то я думаю, Нукус все-таки выиграет. Не вовремя заканчиваются патроны у Иван Иванова перестреливает изи-роллер и изи best по фрагу. Ситуация 2 в 3. Вроде бы все упростилось, но просто да нельзя. Но погибает Санек в просто изумительнейшей позиции. Находясь на будке, это же просто легчайшая победа, дамы и господа, была. Но Санек заруинил проход своим сопер... Соперником, и горячий просто не убил соперника в спину. Эх, что сказать? 16-13. И есть команда, которая занимает десятое место. И теперь уже однозначно это команда Real Gangsters. Увы, и ах, они первые, кто покидает этот турнир, дорогие мои друзья.